Так, и снова я всех приветствую, как меня сейчас слышно, добавляйтесь, пожалуйста, те, кто меня смотрит, кому интересно, добавляйте сейчас и оставляйте свой комментарий, насколько меня видно, насколько меня слышно. Так, так. Татьяна, сразу ставьте просто комментарий, как меня видно, как меня слышно. Оксана, Татьяна, приветствую. Теперь, как, насколько меня слышно? Так, как сейчас меня... О, другое дело. Хорошо, ну окей. Ага, ага, хорошо, хорошо, спасибо. Все равно ставьте комментарии, слышно, отлично. Делитесь с друзьями, ставьте, нажимайте кнопочку поделиться с друзьями. И, да, Светлана, добрый вечер. Хорошо, хорошо, видно, слышно, супер, супер, отлично. Хорошо, ну что, начнем тогда разговор про страхи. Я как раз ну, здесь хорошо вижу ваши комментарии, сразу по мере их появления. И э, начнем разговаривать про страхи. Ну, страх это одна из фундаментальных эмоций. А, вообще фундаментальных эмоций... 4. Радость, печаль, злость, страх. И на самом деле вот есть, давайте так, даже не так сделаем, фундаментальные эмоции, базовые и основные. Фундаментальные эмоции 2. Радость и страх. Базовых эмоций 4. Радость, страх, злость, печаль. И основных эмоций, там, радость, печать, злость, страх, стыд, вина, отвращение, удивление, растерянность, видно разочарование, интерес, то есть их побольше. И вот две фундаментальные эмоции, радость и страх. То есть радость это открытость новому, и страх это э, переживание о потенциальной потере, потенциальной угрозе жизни, э, ну, выживанию, э, комфортному существованию, принадлежности к системе достоинству и так далее, и так далее. То есть какой-то по потенциальной потери. То есть страх это показывает, ну, указывает на то, что э, есть потенциальная потеря. Но я об этом еще, еще, еще буду рассказывать. Итак, э, вся наша жизнь состоит из эмоций. На самом деле, хотим, ну, верим мы в это или не верим, э, допускаете ли вы, чувствуете ли вы свои эмоции или не чувствуете, они есть. И они управляют вашей жизнью и эмоции ну Вот смотрите есть три уровня бытия три уровня жизни человека мысли то есть вот голова до да, думалка это все что мы думаем сердце эмоции и кто-то говорит, что душа живет в сердце, кто-то говорит, что душа живет вовне. Но это переживательная часть. И э, в зависимости от того, какие в нас эмоции, такое количество энергии мы и э, испытываем, переживаем, проявляем вовне. И нижний дантянь — это туловище, это поведение, поступки, некие э, автопилоты, правила жизни. Так, мон... Э, э, э, Эмоции и энергии управляют. На самом деле не совсем так. Я вам чуть позже расскажу, я нарисую картинку, что на самом деле не эмоции управляют нами, а кое-что другое. Но эмоции... Давайте так. Что такое эмоции? Вот Разберем для начала суть, основу бытия такую фундамента, фундаментальную. Эмоция ⁇ это реакция на событие. То есть, когда происходит какое-то событие, мы так или иначе к нему... Ну, на него реагируем, имеем по отношению к этому событию какую-то как, свою собственную оценку. Анна, приветствую. Очень рад тебя видеть. И эмоции, они не существуют просто так. Вот. Просто внезапно начали переживать, ну, там, бояться или просто э, внезапно появился страх или какое-то горе. Оно всегда связано, вот всегда наши эмоции, вот абсолютно всегда, 100% всегда, они связаны с каким-то событием. И это событие может как происходить, так и не происходить. Ну, как пример, да, давайте я расскажу пример. Э, два примера. Например, вы едете, вы должны, едете, допустим, на работу ну, или на какую-то важную встречу и э, ждете транспорт. Ну или там автобус или такси. И транспорт приходит вовремя, вы садитесь и вы довольны и счастливы и едете на работу или там, на важную встречу. Это пр событие произошло. Либо, например, бывает, что событие не происходит. Опять же, та же самая ситуация, тот же самый контекст. Вы готовы, ну, собираетесь куда-то ехать на важное для вас событие, а транспорт не приходит. Ну, допустим, в городе дождь, и такси не вызывается. Или вы стоите, ждете автобуса, и его все нету и нету, а все потому, что там в полкилометра чуть раньше по трассе возникла авария, и весь транспорт, все автомобили стоят в пробке, и вы по факту на полчаса опаздываете на важное для вас мероприятие, там на ту же самую работу. Я помню, у меня была ситуация, ну как, я попал в ситуацию, это было где-то лет, ну, хороших 10 назад. Зима, где-то середины зимы, февраль месяц, это было, насколько я сейчас помню, 23 февраля. И в Одессе выпал дичайший снег. Это, ну вот реально по пояса для, ну для любого города это катастрофа но для одесса это тогда это было просто жить жуткое. и автобусы вот буквально транспорт вообще не ходил и я, ну мне пришлось выйти и идти Час примерно на конечную остановку транспорта, чтобы сесть на автобус, потому что такси вообще не вызывалось. Машины из гаражей просто для того, чтобы вы, вот этот снег выкопать, люди по, по двое, по трое суток просто лопатами выкапывали. Это был жесть. И вот я опоздал, ну получается мне пришлось идти, на, кон... хорошо, что я еще на час раньше вышел на работу, мне пришлось специально идти на конечную остановку, чтобы сесть, на... влезть в автобус и приехать на работу. Я опоздал на 4 часа. Оказалось, что сам директор опоздал на 5 часов, потому что он выкапывал свою машину. То есть, произошло некоторое событие, да, произошло, произошло событие, выпал снег, не произошло какого события, я не сел на автобус вовремя. Там, не сел на машину, не сел на такси, ну, вот, вот, вот, произошла некоторая неприятность. Естественно, внутри меня была куча эмоций. И э, эти, в этих эмоциях я переживал, да, эта эмоция всегда некий показатель, индикатор, как я отношусь, к событию, которое происходит в моей жизни. А, ну, давайте так, а вот напишите ко мне в комментарии а, еще вот примеры ваших, вот ваши собственные примеры, как вы переживаете страх. И вот давайте я вот четыре базовых эмоций а, проясню. Значит, есть четыре базовых эмоции. Радость, печаль, злость, страх. Радость индикатор того, что произошло что-то, что вам нравится, что вас устраивает. Страх это реакция на потенциальную угрозу. Злость это реакция на э, угрозу, да, на потенциальную угрозу или на уже произошедшее на нарушение границ. Да. Злость это всегда индикатор нарушения границ. И печаль это индикатор потери. И мы сегодня будем с вами рассматривать всего лишь один, пока что один сегмент. Это страх. И вот давайте напишите ко мне в комментарий. Какие у вас лично, вот, вот лично у вас бывают страхи и чего вы боитесь? Вот, вот на что вы реагируете своими переживаниями? Давайте так, ну давайте я подожду ваших комментариев и буду на них отвечать. Так, Таня, смотри, ты пишешь вот сначала замирание. Не-не-не, ты уже говоришь, как этот страх проявляется у тебя в телес... телесно. Ну, Татьяна участвует в тренинге, уже знает, какие, уже уже продвинутые, а какие ситуации жизненные вызывают эмоцию страха. Вот напишите, вот кто хочет поучаствовать, да, чтобы я прокомментировал, какие ваши.. Жизненные ситуации вызывают у вас эмоцию страха. В нескольких словах напишите, например, я боюсь остаться из работы, без работы, или там, я боюсь, что там, заболею и умру, там, я боюсь, что там, с моим ребенком что-то случится. Вот Какие у вас бывают страхи? Вот Просто расскажите, чего вы боитесь? Я, я пока подожду и вот ну ладно пока вы пишете расскажу как проявляется страх вот Татьяна уже все равно немножко забежала вперед немножко начала рассказывать что каждая эмоция в том числе и страх проявляет себя на трех уровнях на уровне мысли на уровне эмоций и на уровне тела и ну на уровне эмоции это Переживание страха, собственно говоря, эмоция страха. На уровне мыслей это возникают в голове такие мысли, как у меня ничего не получится, мы все умрем, все плохо. Ну, то есть вот у меня ничего не получится. Я слабый, или там я слабая, я не, могу, не смогу справиться, эм, у меня не хватит сил, э, я не знаю, что делать. Вот вот это на уровне мысли да вот так думает голова и тело как реагирует то есть как мы реагируем на страх да, мыслями эмоциями и телом И телом на страх может реагировать через замирание ну, и, там нет дыхания замерло скованное тело может быть через слабость и, ну такая вялость бессилие то есть страшно но при этом нет сил совершать какие-то действия то есть раз и в и как шарик э, сдувается, автомобиль выключили, зажигание там оставили без... Ну это как вот пылесос, да, его оставили, резко выключили вилку из э, розетки. Так издулся. Вот телесная бывает эта реакция, А бывает наоборот у кого-то, ну это скорее даже редкость, э, когда люди в страхе начинают больше активно действовать, шевелиться. Это такая положительная, ну, условно положительная реакция на страх так ну вот наталья написала что нестабильность подвешенность в работе и финансов да когда есть нестабильность в будущем неуверенность о будущем недостаточная устойчивость в работе в финансах в отношениях в будущем да то это вызывает эмоции страха окей okay? Так, Татьяна написала, насекомые вызывает страх, и есть страх остаться без денег. Угу, спасибо. Еще кто напишет про страх что-то, кто готов будет поделиться? Ну, пока вы набираетесь смелости. И де... а вот Ольга написала, есть страх за детей, которые не хотят учиться, страх, что не удержусь на работе и придется уйти. Угу. Так. Понятно. то есть, Опять же, смотрите, страх за детей. То есть страх, что э, дети не хотят сейчас учиться, и тогда из-за этого с ними в будущем может случиться что-то плохое. Ну так условно плохое, которое вы не хотите, чтобы оно случалось. Да? И вот здесь страх, что э, Ольга не удержится на работе, придется уйти. То есть она потеряет источник дохода. Угу. То есть опять же, это что случится что-то в будущем. Давайте так... Э, Насекомые вызывают страх, то есть насекомые укусит, заболею умру. Страх остаться без денег, смотрите, в будущем. То есть страх всегда индикатор потенциальной угрозы, что возникло. Вот, вот мы живем здесь и сейчас, но есть некоторые, некоторое будущее, да, некоторое вот пространство вариантов, вот какой-то какой один вариант или какие-то несколько вариантов, которые вызывают опасения, которые вызывают тревогу и вызывают переживание, что не получится справиться. Я не знаю, что там будет некая ну, потенциальная угроза потери. Угу. Так, вот Оксана написала, что боится летучих мышей и бродячих собак. Давай попробуй, Оксана, напиши, что, кон, чего конкретно ты боишься. То есть, вот смотри, не просто летучих мышей, да, а чего конкретно, вот в летучих мышах, чего ты боишься. Ну, если, допустим ты пойдешь в зоопарк и увидишь эту же самую летучую мышь но за стеклом я не уверен что ты будешь так сильно бояться если ты увидишь ее допустим ночью в парадной да? то есть как что-то другое да попробуй вот вычленить что в чем основа так ну и бродячих собак то же самое попробуй понять чего конкретно ты боишься Хорошо. И пока, девочки, э, так, еще э, Наталья написала в творчестве: то, что ты творишь, не будет никому нужно. То есть невостребованность. Да? Смотрите, э, вспоминаем пирамиду маслов. Да, выживание. То есть кто-то боится да, не иметь денег и потерять возможности для выживания, э, кто-то. Э, этот уровень, да, не на, ну вот этот уровень, потом следующий уровень уровень комфорта, детей дальше, самовыражение дальше. То есть э, вот с разных уровней возникают страхи. И смотрите, э, у каждой эмоции ну, базовая эмоция радость, печаль, злость, страх. Э, у каждой эмоции, у любой, вот какую бы вы эмоцию ни взяли, у них есть 4 компонента четыре составляющих даже. Первая составляющая, это, собственно говоря, название эмоции, то есть ее ну, имя, да, радость и, допустим, печаль, злость и страх, они отличаются ну, как минимум названием, смыслом, да, вот смыслом эмоций. Потом вторая составляющая эмоции, это ее функция, например, функция радости, что-то притянуть к себе, да, стру, функция страха указать на потенциальную угрозу. Вот Послушайте, я уже 20 минут рассказываю про страх, рассказываю вообще про эмоции. Я ни разу, ну окей, хорошо, там 15 минут, я еще ни разу не произнес понятие хорошая эмоция или плохая, да? позитивная или негативная. Потому что вообще-то я в это не верю, я не верю в то, что эмоции бывают Хорошие или плохие, позитивные или негативные. Все эмоции хороши. Все эмоции приносят для нас некоторую пользу. На самом деле, еще раз повторюсь, что каждая эмоция для нас это некий индикатор. То есть то, чего вы. То, как вы реагируете на происходящее в вашей жизни. Это всего лишь индикатор. А то, Можете ли вы правильно воспользоваться этим индикатором или нет, это уже другой вопрос. Да? Это вот как вы едете на автомобиле и на торпеде перед вами там какие-то лампочки мигают, какие-то там что-то пенькает, да, если вы умеете этим управлять, этим всем пользоваться, круто это, хорошо это дает вам возможность управлять своим ну, автомобилем, своей жизнью, своим перемещением. А если вы понимаете, что какие-то лампочки пинкают, какие-то звуки происходят, но вы не знаете что, то это вызывает тревогу, вызывает растерянность. То есть на самом деле, что важно? Понимать, а что же, о чем же вам сигнализирует ваше подсознание, ваши эмоции ваша телесная составляющая. Ну, можно сказать, да, давайте так, э, ваша душа, что она вам хочет через эмоции м, сказать, напомнить, предъявить, э, сообщить и так далее. Э, итак, вторая функция эмоции это э, вторая функция эмоций, это ее функция, его, ее функциональное назначение, то есть э, у страха функциональное назначение — это указать на потенциальную угрозу выживанию, комфорту, то есть хорошему психомоциальному состоянию, состоянию, правоте, доминированию, связанностью или взаимосвязью с другим человеком и принадлежностью к системе. То есть на самом деле страх индикатор, что блин чего-то что-то может произойти, какая-то вот может быть неприятность, что-то может что-то важное, значимое может уйти из моей жизни, понятно, да? Давайте так, кому это вот ну, на этом этапе понятно, что на самом деле страх неплохая эмоция, да, и не негативная эмоция, это просто под индикатор, да, такая лакмусовая бумажка, там флажочек типа эй, -э -э, вот давайте так представим, что это Зажигалка, да, это такой флажочек, типа, аларм, аларм, аларм, есть потенциальная угроза, боим, ну вот, смотри, нужно сюда бдеть, нужно внимательно сюда смотреть, потому что иначе ты можешь потерять. Вот кто вот это понимает уже, да, или давайте так, кто это понял только сейчас, поставьте, пожалуйста, в комментарии один плюсик, а кто это понимал и раньше, поставьте, пожалуйста, два плюсика. А я пока жду ваших плюсиков, я начну дальше рассказывать, что на самом деле эмоции есть еще две составляющие. Третья составляющая – это интенсивность. Страх бывает разной интенсивностью. Минимальная интенсивность – это беспокойство. Ну так, что-то, ну вот смотрите, маленькая низкая интенсивность – беспокойство. Ну, что-то так. Следующий уровень интенсивности тревога. Это когда вы ну, не находите себе место, да? беспокойство это вы сидите так, ну, и просто смотрите по сторонам, как-то вот оно переживательно так, это Неуютненько так получается. А тревога это когда вы уже блин, вы уже начинаете вот как-то оно внутри, и вы шевелите руками-ногами. И вы начинаете ходить, вы, вы пытаетесь что-то вот смотреть по сторонам, пытаетесь куда-то смотреть, но непонятно куда, непонятно что. Да, есть такая некоторая растерянность. А, собственно говоря, третий уровень интенсивности это, собственно, страх. То есть, когда вы. Боитесь, вы переживаете, вы грызете ногти, вы, у вас сводит челюсти, у вас, допустим, понос или наоборот запор, кстати, ну вот ЖКТ очень сильно э, реагирует на страх. И вот если, допустим, э, у вас не очень хороший контакт со своими эмоциями, то вы по э, поведению желудочно-кишечного тракта можете следить, да, начать взаимодействовать, учиться у своего тела, а как же он реагирует, а что же происходит? Да? Mm. То есть страх это когда у вас уже либо вот такая вот движуха, то есть энергия в теле либо поднимается, и вам хочется хоть что-то делать, да, либо наоборот, она ну, так раз и слилась. И все. И вы без сил опустились, вот все, сил нет, и вы просто боитесь, просто, или замерли, и так. ⁇ упсиль, что-то сейчас будет происходить, сейчас меня будут ругать. Да? Ну и есть следующая интенсивность, это паника и ужас. Да? Вот, есть такое в юриспруденции понятие как состояние аффекта. То есть когда человек в состоянии злости, то есть в состоянии очень интенсивных эмоций, страха, злости или горя. Совершил некоторое противоправное событие. Ну, допустим, там, сел в машину и разбил машину, убил человека, либо там, мужчина из, из, из ревности, из зашкаливающей эмоции из злости, там, ударил жену, или там еще ну, причинил какой-то вред состояние аффекта. То есть эта эмоция зашкаливает она выше нормы. И вот это паника, либо ужас. Итак, да, вы понимаете, что это, это все сегмент страха. Вот тревога, беспокойство, вернее, беспокойство, тревога, страх, паника, ужас, это все одно и то же сегмент страха. Раз, просто страх, но разной интенсивности. Двигаемся дальше. И четвертый компонент, четвертое состояние, четвертая составляющая, это направленность. То есть она может быть направлена эмоция, как вовне. Да? Вот смотрите, я боюсь. Посмотрите, как я говорю. либо направлено внутрь себя, то есть интровертивно, то есть либо экстравертивно, либо интровертивно внутрь себя, и человек закрывается, замыкается и закрывает двери, прячется, сворачивается и переживает внутри себя. Вот. Либо он ходит, мечется, совершает какие-то действия, всем показывает, как-то вот всех тормошит, смотрит, давай, что делать, что делать, как же, нам, что ж, как, как. Как, как выйти из этого? Да? Вот Давайте так, э, поставьте циферку 0. Если вы переживаете внутри, да, интровертивно, вы боитесь. Либо э, 1, да, 0 это внутри, либо один, когда вы проявляете страх вовне. Вот как-то вы его демонстрируете. Зачастую. Да, то есть вы другим людям показываете, как, что вы боитесь. Да? То есть вы других людей включаете в свои собственные переживания. Либо вы отстраняетесь и говорите: Не-не-не-не, ребята. Ноль, не, не. если вы переживаете страх внутри, либо один, и вот старайтесь граница Ноль это вот отградиться от людей, все, не трогайте меня, я внутри попереживаю сам по себе. Да? Либо один так, ребята, давайте, мне же страшно. Что же мы можем сделать? Так, вот Оксана написала, нолик, хорошо, давайте еще, кто, кто поделится, кто кому хватит смелости. Так, а я буду дальше рассказывать, пока вы делитесь со мной э, своими способами пережив... проживания страха. Так, если, вот Татьяна написала, тревога, то ноль, а когда уже паника, то один. Отлично. Хорошо, что осознаешь. Супер. А, угу. Итак, на, смотрите, у нас есть на самом деле, у каждого, ну, в любой эмоции, в любом переживании есть три варианта поведения. От людей к людям и против людей. То есть первое, от людей, это когда человек отгораживается, говорит, не-не-не, все, не трогайте. Потом к людям, это... Вы приглашаете людей к своим переживаниям и говорите, вот, смотрите, у меня есть такие переживания, я боюсь, помогите мне справиться. Да? Либо против людей, это когда вы свои ну, границы расширяете, типа не лезьте, вот. есть мое пространство, в него заходить нельзя. Да? Вот как-то Сохраняете свое собственное пространство. Вот, ну, допустим, вот у меня планшет, я собираюсь вам рисовать, да, вот мое пространство, и вот вы подходите, я говорю: не-не-не, я в своих переживаниях. Я их показываю, я их предъявляю, но я останусь внутри себя. То есть это такое переживание против. Ну, зачастую эта эмоция, ну, это, со... это реакция, да? это в злости, в отвращении в таких агрессивных повед... э э эмоциях. И на самом деле, когда, так, я смотрю, что в основном да, ноль, ну, вот, на ноль, в основном вы нолики написали, как реакция на страх, то есть вы закрываетесь в себе. А как вы считаете, ну, нас, вот те, кто написали нолики, вот сейчас будет информ внимание, знатоки, вопрос. Эм, когда вы переживаете по факту, когда вы ищете возможность как, ну, выхода из какой-то, потенциально опасные ситуации. Ответ внутри вас находится, или, возможно, или лучше всего, эффективнее всего, спросить о помощи. Есть, а вдруг окружающий мир знает, как реагировать в этих ситуациях. И на самом деле, если у вас внутри есть переживания, и просто ими поделиться, сказать, что я сейчас чувствую вот это, то имеет смысл, только извне может прийти помощь. Так, Наталья написала, написала на украинском, я тогда буду читать и переводить на русский. Иногда раньше была единичка, то есть первая реакция, демонстрация вовне. Но часто чужие, посторонние люди успокаивали, как бы обесценивали. И со временем стало стабильно ноль, то есть эмоции мои при мне. Угу. Да, то есть, дос, смотрите, на самом деле люди не очень привыкли, да, им не очень комфортно встречаться с сильными эмоциями других. То есть на самом деле, если человек не эмоциональный, если человек сдерживает себя, то окружающим от этого только легче. Как бы с ним все в порядке. Но он нормальный, да? Потому что как только вы начинаете... Выражать свои эмоции вовне, другие люди не всегда знают, как на это реагировать, как с этим справиться, как помочь вам переживать, ну, пережить. Потому что они не умеют справляться со своим собственным страхом, а тем более с вашим. И поэтому им легче, когда вы вот внутри себя и их не беспокоите. Угу. Понятно, я надеюсь? Хорошо. На каждый стресс у нас есть три базовые реакции. Драться, атаковать, убежать, либо замереть. То есть каждый раз, когда происходит какая-то дискомфортная, необычная ситуация, наше подсознание автоматически э, производит анализ. Да? Ситуация опасная или безопасная? Я могу с ней справиться? да? Я больше, мощнее, чем эта угроза? Либо наоборот угроза больше, а я маленький. И если угроза Маленькая, да. если вы знаете, что вы можете справиться с ней, то включается злость, включается агрессия, и вы начинаете сопротивляться, как-то противодействовать, противостоять и защищать себя. Если вы понимаете, что вы слабее, что вы не справитесь, ну, как, если ваше подсознание так думает, то э, включается эмоция страха, и вы думаете так, как бы свалить, как куда бы убежать, как бы чтобы такого сделать, чтобы сбежать. А если вы не знаете будущего, если вы не уверены ни в том, ни в том раскладе, то возникает растерянность. И Если вы не знаете, как поступить, имеет ли смысл убегать, либо вот лучше всего, либо все-таки можно остаться и противостоять, то возникает растерянность и желание, ну и телесная реакции у растерянности либо замерить, либо остановиться, ждать. И вы тогда остановились. Замерли, почти не дышите, так, дыхание так это на минимуме, и вы смотрите по сторонам. А, и вот сейчас внимание волшебство. Это очень важная, важная такая часть про жизнь. Каждый вечер во время сна вся информация за день архивируется и упаковывается в архив, да, упаковывается в подсознание. Если вы вечером перед сном не выключили свой страх, не выключили вот это вот состояние замереть, либо состояние бессилия, либо состояние агрессии, противостояния миру, она уходит в подсознание и на следующее уходит в подсознание на уровне автопилота, на уровне «Угу, я сейчас нахожусь вот в таком, в такой стрессовой ситуации». Если перед сном не поступило, ситуация, ну не поступил указатель из мозга, что ага, все, стрессовая ситуация закончилась, можно выдохнуть, можно расслабиться, то тогда вот это вот состояние, ну допустим напряжение, да, тревожное напряжение, оно сохраняется в теле на уровне базового. И вот смотрите, грубо говоря, утром вы проснулись, у вас было все хорошо, вы спокойные, расслабленные, вы двигаетесь, вы как-то... Там взаимодействовать с людьми, и потом в днем вам сообщили, что М -м, послезавтра может случиться некоторое страшное событие. Там, допустим, начальник будет пересматривать, как вы выполняете свою работу, и вас могут творить и вы, естественно, раз и напряглись. Если вы ночью перед сном вот это напряжение не выключили, тогда организм запоминает, ага, мне это напряжение нужно для выживания, да? мы находимся в состоянии войны. И тогда утром человек, грубо говоря, просыпается уже в таком напряжении, да, и вспоминает, ой, сегодня же, допустим, или завтра э, будет переоценка сотрудников, еще больше напрягся, еще, да, и, грубо говоря, и вот в этом напряжении ходит. И если вот этот паттерн, да, там, напрячься, да, сжаться, не осознавать, не выключать осознанно, тогда возникают такие заболевания, как остеохондроз, различные напряжения, сколиозы, то есть любые искажения, давайте так, любые спазмы мышц, и как следствие, да, я помню, я как-то работал в банке айтишником, и ну, возникла очень стрессовая ситуация на работе, просто вот, вот ай-яй-яй -ай -ай, какой кошмар. И я где-то две или, может, даже три недели ходил вот, вот, вот так вот, напряженный. Да, просто потому, что я ну, был дичайший стресс. Там, обновление программного обеспечения. Я из-за нехватки знаний немножко косячил. Все косячили. Ну, короче, это была жесть. Да? И через несколько недель я проснулся. и Я понял, что я не могу встать. Потому что у меня настолько схватило вот, вот, э -э седьмой шейный позвонок, вот мышцы именно вот грудины. Что я так опа. А я подвину, ну, двинуть руками и ногами не могу. Меня просто сковало от страха, от переживания. Это сейчас я понимаю, что от страха, от переживания за, будущим, за будущее. Но тогда это случилось, и меня отпустило примерно через час, вот, после того, как я начал хоть как-то шевелиться. Вот Благо, что мне на работу надо было на вторую смену, я перевернулся на бочок, там, потом на живот, потом на руках я э, встал и попе, попе, побежал в поликлинику к массажисту. Вот, а кто-то же это и не делает, кто-то не слышит себя, не чувствует. Так вот, а, что я хочу сказать, что на самом деле вот эта вот реакция замереть, она самая деструктивная. Это хуже некуда. Вот на самом деле, для, если вы осознали, осознаете, что вы находитесь в стрессовой ситуации, нужно как минимум хоть что-то делать, хоть как-то вот шевелиться, дышать, осознавать себя. И давайте так, откуда берутся страхи? Вот, вот что такое страхи, а то, что, что ну, источники страха? Так, а, давайте я буду, буду рисовать, я тут подготовил, хотел вам показать на компьютере, но не получается. А, Вот, надеюсь, его видно. Вот если вам, вот я буду держать вот так. Если вам сейчас здесь не видно, вы можете вот ваши, комментарии смахнуть вправо. Ну, вот для вас это, наверное, вот так будет, вот сюда вправо, да? Вот так вот смахните, и тогда вы будете видеть то, что я рисую, планшет. Когда-то, в детстве, ну, в очень глубоком возрасте, возникла некая ситуация, и тогда... Вы не справились, да, и, допустим, вы что-то потеряли. И, ну, например, вы забыли, да, вы были маленьким ребенком и с мамой пошли на, в песочницу играться, и случайно забыли там свою любимую куклу. И возник некий опыт. Опыт потери. Опыт потери. То есть некий негативный опыт. И этот опыт создает некоторую память, то есть воспоминание. Воспоминание о потере. То есть возникла некая ситуация, да, и она в подсознании сформировала воспоминание о потере. Потом да, она сидит в памяти когда вот эти воспоминания, они создают некоторое убеждение. То есть, ага, если тогда я потеряла мою любимую куклу, тогда нужно бдеть, нужно смотреть внимательно и Следить, чтобы ничего плохого не зашло, чтобы в следующий раз я. Так, комментария. Упс, упс, упс. Эм... То есть нужно смотреть внимательно, то есть свое вним... своим вниманием контролировать эм... убеждения. Дальше. Убеждение формирует некоторую привязанность вот смотрите возникла ситуация с детства да, она сформировала воспоминания потери, потом убеждение что нужно цепляться да, нужно удерживать нечто эм... давайте так о необходимости удерживать да? потом привязанность к объекту до да, переживание к объекту страха а эта привязанность формирует эм, поведение то есть вы ну давайте так эм, куклы, да, продолжим тему кукол, ребенок потерял куклу и с тех пор он, вот, вот есть мои куколки, да, там игрушки, да? и ребенок не, не позволяет другим деткам играться, он э, не участвует в какие-то коммуникации, не обменивается игрушками, вот у него есть пять игрушек и он внимательно за ними следит. Да? А, давайте так, а, еще примеры а, опыт потери. Да? Там бедное детство, да? у ребенка а, не было красивой одежды. А, или классический пример, который используют наши ну, там, расстановщики а, голодомор 30 х годов, когда наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки испытывали нехватку еды, и из-за этого они.. Э, ну, их все внимание, смотрите, опыт потери, да, нехватка еды, эти воспоминания формируют боль, да, давайте, болезненные. Потом формируют убеждение, нужно накапливать еду, чтобы если вдруг что. Да, если вдруг какая-то неприятность, чтобы всегда было что покушать, вдруг война, а я уставший, да, некая, некоторая привязанность к еде или к некоторому накопительству, да, если здесь была потеря, то здесь привязанность либо э, накопительство. И даже не так, накопительство... Вот оно должно быть вот здесь, в поведении. Правильнее будет, да, вот оно вот здесь. И вот такое поведение, да, это внутреннее состояние, переживание, состояние, оно формирует эмоциональное, вот смотрите, привязанность. Эмоция привязанности и равно страх. То есть, когда, я, когда человек к чему-то привязан, он автоматически боится. Он переживает, что может потерять. И формирует поведение. Поведение удерживать, не отпускать из рук. Или копить, накапливать. И когда мы переживаем и накапливаем, то в какой-то момент возникает, знаете как, высшие силы стремятся нас научить, позволять, научить нас, чтобы через нас протекала жизнь, протекала энергия. Но если мы не позволяем этому делать, тогда поведение формирует ситуацию, ситуацию потери. То есть у нас забирают. И, и снова формируется опыт, и снова начинается этот круг. То есть смотрите, в чем суть. Вот теперь можно возвращать. Да. Татьяна, если видео зависло, вы можете перезайти и зайти заново. Суть в чем? Что когда внутри нас... Есть опыт переживания прошлого, когда мы боялись, когда мы что-то потеряли и с тех пор стали удерживать. То есть мы перестали верить в то, что к нам придет. И когда мы не верим, что нас будут любить, что к нам придут ресурсы, то мы боимся, мы тогда удерживаем то, что есть. Давайте так. Если я понятно объяснил, поставьте, пожалуйста, плюсик, как формируются страхи, как формируются негативные события в нашей жизни, да, что как мы сами притягиваем. Если немножко непонятно, напишите, что конкретно непонятно, чтобы я мог лучше объяснить. Ну, а пока вы пишете, да, я объясню еще раз, откуда берутся страхи. То есть, кто источники страха? Первый источник страха — это наши родители, да, родители, окружение, то есть те, кто нас вот в детстве ну, учил жизни, учил уму-разуму. Потом второй — это значимые люди, это, ну, допустим, воспитатели в детском садике, это школа. Это там, институт, это уже там, супруги, дети, ну, там, отношения и так далее. То есть личный жизненный опыт. Да? То есть смотрите, вернее, значимое и личный опыт, то есть свои собственные косяки. Ну и там классическое, это допустим, в школе там, учительница переживала о чем-то, и все дети, естественно, там, боже, я уже не помню, мне так хорошо, мне так повезло, что я учился в гимназии, и наши учительницы почти ничего, ну мы уч, преподаватели, учительницы ничего не боялись, почти. А, ну, хотя вот, я ездил, когда я учился в шестом классе, мы ездили в поездку по городам, тогда это было СССР, Киев, Минск, Вильнюс. И с нами ехала там, преподавательница. Она очень сильно переживала, чтобы ни с кем ничего не случилось, чтобы все дети были вместе, ну, чтобы все было хорошо. Она очень переживала и, в принципе, эм, переживала правильно. Она всем раздавала указания. То есть дети всегда знали, что нужно делать. То есть, что нельзя. Эй, -э -э -э, побежал и свалил куда-нибудь. Так, я, я жду ваших комментариев. Я жду ваших комментариев. Понятно, я вам объяснил, откуда берутся страхи, ну, как, как они функционируют, или не очень понятно. Mm. Так. что страх на самом деле это индикатор, он берется из ранней потери, из когда-то что-то было... Эм, Потеряно, и сейчас вы боитесь, по факту подсознание, боится заново пережить эту же самую ситуацию потери. Ну, давайте так, народ спит, я тогда расскажу дальше, ну, буду отвечать, что какие же бывают виды страхов. Э, страх потери э, здоровья, жизни, да? потом страх э, быть обманутым, да, ну это страх доверия, то есть когда вы боитесь, чтобы вас не обманули. Очень сильный страх перемен, потому что э, ну, у многих людей, у большинства людей есть страх перемен. То есть вы боитесь, э, что что-то новое может отнять то, что у вас уже есть. Да? Э, страх, ну опять же, повторюсь, страх потери, да, страх неудач. То есть вы э, хотите что-то. Ну, где-то внутри себя вы хотите что-то сделать, но вы будете, что если вы допустите неудачу, то тогда получите наказание, либо э, потерянные какие-то ресурсы, там время, деньги, ресурсы. Э, очень сильный страх смерти. На самом деле в основе всего, в основе всех страхов находится страх смерти. То есть вы, допустим, смотрите, э, страх быть обманутым. Да, страх потери доверия. Если вас обманут, тогда вы потеряете, допустим, деньги. А если вы потеряете деньги, вам не, за что, не, за чем, ну, не на что будет жить, вы умрете. Да? А, страх перемен. Да? Если вы с переменами не справитесь, вы заболеете умрете. То есть страх смерти, страх выживания. Да? Ну, взгляда, страх смерти, он основной, он фундамент. И на самом деле вот этот страх, это... Вот тот вот, знаете, двигатель, который заставляет нас жить, заставляет нас как-то работать, проявлять себя, двигаться, да, заботиться о себе. То есть на самом деле у страха есть огромный ресурс. Ресурс, если его использовать. И вот в свое время... Карл Густав Юнг, если вы знаете, такой да ученик, ну а потом оппонент Зигмунда Фрейда, он говорил, что существует всего четыре страха. Да? Страх смерти основной, потом страх одиночества. И поэтому мы стремимся находиться хоть в каком-то общении, хотя бы в соцсети. Если нет, нет такого живого, то хотя бы через соцсети. Потом удивительно, но есть страх свободы. А по факту это страх ответственности. И почему люди ходят на работу или соглашаются на какую-то дискомфортную работу, неудобную, либо там какие-то неудобные отношения? Потому что они боятся, что если они выйдут в полную свободу, то им тогда придется принять всю ответственность за свою жизнь и совершать намного больше действий ради собственного выживания. И тогда они передают вот эту часть вот ответственности за свою жизнь другим людям. Типа, отвечайте за мой доход, за там, или так муж, отвечай за э, финансовый достаток, или там, за, там жена, отвечай ну, такая, за эмоциональную атмосферу в семье. То есть страх свободы, то есть страх собственной ответственности. И вообще такой очень удивительный страх отсутствия смысла жизни. То есть когда вы. Вот у кого, давайте так, поставьте циферку один, у кого, кто задается вопросом, блин, а в чем смысл моей жизни? Как, вот, как бы так прожить? кто вот, кто боится прожить бессмысленную жизнь, да, если, давайте так, если да, поставьте там плюсик, если нет, все окей, да, я знаю, зачем я живу, я себя проявляю в мире успешно, топ циферку 1, а если так, это плюс-минус, то давайте циферку 3, если вроде бы проявляете, а где-то там что-то, что-то такое, все-таки тревожное есть. И пока вы пишете, я отвечу на такой вопрос, да, источники ваших страхов. Я уже говорил. Давайте так, еще раз, я теперь пойду по всем вопросам, буду отвечать. А, откуда берутся страхи из нашего детства? А, Оксана, уже не задаюсь вопросом. Отлично, я очень рад, честно. А, так, Татьяна уже не задается этим вопросом. Хорошо. Итак, откуда берутся страхи из детства? Откуда берут страх? из детства. Источники – это некие ситуации потери. Чем отличаются разные виды страха? Я говорил, да, вот интенсивность, либо, допустим, фобии, либо страхи. Фобия – это когда, ну давайте так, страх, когда ситуация была в вашей жизни, и была ситуация потери, и вы боитесь ее повторения. Да? А фобия – это когда ситуации не было ни в вашей жизни, ни, ну, не было в вашей конкретной жизни, но была либо в жизни предков, либо в жизни значимых людей, либо, допустим, в реинкарнационике, то есть вы откуда-то, э, да, вот переняты от родителей, либо, допустим, из, притянулась к вам из прошлой жизни, и она тогда не, и это тогда страх беспричинный, то есть, ну, блин, ну ничего не происходило, и это фобия. Так, э -э ну, вот. вот давайте так, вот на этом я остановлюсь, да, разные виды страхов. Вот Ольга хороший вопрос задала, как бороться с эмоциями, когда кричат на работе, дома, надо как-то повести себя, чтобы не закричать, не уйти в себя, э эмоционально не среагировать. Вот вы знаете, вы сейчас задаете, Ольга, на мой взгляд, неправильный вопрос. Э -э до тех пор, пока вы не научитесь себя отстаивать и запрещать людям на вас кричать, они будут на вас кричать. То есть вы сейчас, на мой взгляд, стараетесь быть удобными для окружающих людей, но не для себя. И есть такое понятие, как тревожнофоб... Ну, давайте я не буду называть медицинские термины, типа там тревожнофобические расстройства, панические атаки. Но тот путь, по которому ну, вы пытаетесь идти, это путь в еще большее сворачивание себя. А люди, ну получается, вы знаете, как улитка, которая спряталась в свою ракушку, да, и люди будут вас оттуда вытаскивать и больше на вас кричать, будут больше вас раздражать. И на самом деле вам необходимо научиться заявлять о своих правах, отстаивать свои границы. И на самом деле, вот теперь главный вопрос: для чего служит страх? Индикатор индикатор потенциальной угрозы и избавиться от страха невозможно вообще потому что это фундаментальная эмоция и она просто показывает что есть стресс есть потенциальная угроза все то есть это как выкрутить лампочку красненькую индикаторскую на самом деле для того чтобы избавиться от страха нужно не блокировать в себе эмоции а наращивать в себе силу, способность справляться вот с тем стрессом, справляться с вот той угрозой, уметь говорить, нет, стоп, так, стопы, ребята, а теперь это мои границы, и я не позволяю туда заходить. Вот девочки на тренинге перепрожить телесная психотерапия в Одессе, очень хорошо это прочувствовали, как говорить стоп, как отстаивать свои границы, вот они хорошенько прочувствовали свое пространство. И... Э -э я сейчас вот, вот это все про страх, я рассказываю не просто так, я приглашаю к, к, ну, те, кто реально хочет изменить свою жизнь, реально хочет изменить эм, свое поведение, свое состояние, свои взаимоотношения с окружающим, приходите ко мне на коррекцию, приходите ко мне на консультаций и будем исправлять вашу жизнь, будем корректировать, восстанавливать ваше жизненное пространство, чтобы внутри вас была не страх, был не страх, а злость или такая уверенность и смелость, что я справлюсь со своим. Итак, в чем же польза от страхов? Да. На удивление у страха есть огромная-огромная польза. В чем она? В том, что страх, вот как эмоция, как такой как индикатор. Он показывает э, на зоны вашего развития. Раз, да, он показывает, куда вам развиваться, где ваши слабые стороны. И второе, страх, он мотивирует на развитие, на, мотивирует на улучшение, на развитие, на улучшение, на развитие сво, своей собственной силы, стать сильнее, стать мощнее, уметь сказать нет, отстоять себя. Вот, то есть. Э, Польза страха в том, что он помогает да, для тех, кто хочет, да, для тех, у кого хватает желания заглянуть внутрь себя, стать сильнее, развить в себе силу. Еще раз повторюсь, от страха избавиться невозможно, ну, кроме как заблокировать вообще все эмоции. Еще раз, одну эмоцию выключить нельзя. Ну, четыре фундаментальных. Да, радость, печаль, злость, страх. Какую-то одну вы не выключите. Вы можете выключить все четыре. Но тогда ваша жизнь станет серой, скучной, унылой. И возникнет глубочайшее разочарование, фрустрация, депрессия и потеря смысла жизни. То есть эмоции на самом деле создают яркость жизни. Вкус. Вот. И на самом деле мы все боимся у всех людей это есть, просто с разной интенсивной. Мы все люди боимся разрушения да, и как следствие смерти. Это нормально. Да. Тут главный вопрос. Либо вы управляете своим страхом, либо страх управляет вами. Как же управлять эмоцией страха? Да? Нужно ли ей управлять? На мой взгляд, да. То есть первое, что нужно сделать, это не блокировать. То есть не блокировать свои эмоции, а пережив, проживать, осознавать и, и э, задавать себе вопрос. Окей, если я этого боюсь, то каких ресурсов мне не хватает, чтобы справиться вот с той потенциальной угрозой? Ну как вариант, там, если э, боюсь потери работы, то хват... может быть мне хватает, если у меня потушка безопасности, чтобы уволиться и прожить еще несколько месяцев до поиска новой работы? Или, допустим, если у меня смелость доказать свою полезность для работодателя? Либо там какие могут быть там, неуверенность в будущем? Окей, а что я могу сделать, чтобы это будущее было не таким вот размытым, а четким, конкретным? То есть ясность. Если у меня смысл жизни? Если нету, тогда как я могу его создать или обнаружить в себе? То есть очень много страхов возникает, когда люди не понимают, ну такая размытая жизнь, они не понимают, зачем они живут, как они живут. То есть, знаете, такая вот состояние амебы. А когда есть четкие цели, есть планы, есть, знаете, такой вот бизнес-план жизни, тогда все четко, все понятно, гей, давай двигаться. Давай, вот есть план, вот есть там, цель, вот есть путь к этой цели, вот есть пошаговое, все расписано, да? давай действовать, давай шагать. То есть эмоцией страха управлять можно. Для начала нужно ее осознавать, потом продышать, потом включить опору на себя, посмотреть, осознать себя, в каком пространстве вы находитесь. И что на, самом де, что на самом деле вам угрожает, и как можно задать себе вопросы, как можно этому противостоять? И э, вот такой вопрос. Э, способы, да, как, способы преобразования страха в положительную энергию. Один очень простой, крайне простой вопрос. Его задать себе. Что я могу сделать, чтобы противостоять вот этой потенциальной угрозе? Могу ли я как-то сделать себя сильнее? От чего я на самом деле боюсь? И что я могу, какую силу мне в себе следует развить, чтобы противостоять этому? Ну и... Так, я тут подготовил... Так, подготовил несколько вариантов, несколько вариантов работы со страхами. Давайте я пока отвечу на вопросы. Э, как посмотреть своему страху в глаза? Для этого необходимо остановиться. Э, потому что самая большая ошибка, которую совершают люди, обнаружив в себе страх, это э, начать, ну, это чрезмерное движение, это ходить, э, суетиться совершать много разных действий, либо вторая ошибка — это замереть и полностью отключиться от мира, даже ну, от реальности, от мира, то есть вот как все исчезнуть. И мира нет, меня нет, отключиться и встать в такой ступор, транс и абсолютно бездействовать. Да? Вот это вот самые большие ошибки. На самом деле для того, чтобы справиться со своим страхом, необходимо начать им дышать, необходимо осознавать его внутри себя, осознавать, что он есть, и задать себе вопрос, а чего на самом деле я боюсь. И э, как вот, способы преобразования страха в положительную энергию. Это задавать себе вопрос, если я, ну, чего я боюсь, и что я могу сделать, какой ресурс, то есть, что я могу сделать, чтобы... Вот это потенциальная угроза потери, да, чтобы она не состоялась, чтобы, его, чтобы это не забрали. Вот как, например, да, ребенок был в песочнице, забыл там игрушку да, любимую, дома расплакался и в следующий раз он очень боится. Что мама может сделать? Как, как, что, он может, что может сделать ребенок на следующий день или там, через день, чтобы не потерять свои игрушки? Перед уходом с песочницы сесть и пересчитать. Ага, я в песочницу приходил, у меня было 5 игрушек. А сейчас, ну в корзинке, а сейчас, когда я ухожу, сколько у меня игрушек? 5 или меньше? Или наоборот, может даже 6 я ну, у кого-то взял или кто-то мне дал игрушку. То есть смотрите, остановиться и задать, заземлиться и задать себе вопрос. А что сейчас происходит в моей жизни? То есть на самом деле... Опасность – это начать суетиться, либо отключаться от мира, а нужно, наоборот, с миром начать взаимодействовать да? четко, конкретно. И э, это как расправляться со страхами самостоятельно. Да? А, вот Татьяна, да, начать глубоко дышать, это круто. Вот остановиться и начать дышать. Ну, дыхание, оно от страха не избавляет, оно просто помогает его вот это эмоциональное энергетическое напряжение да интенсивность снизить. И так, так, все. Это знаете как м -м, скороварка. Вы так пш", краник через дыхание открыли краник, он так пш. Давление снизилось, и так, так, так, голова прояснилась, теперь можно что-то делать, теперь можно подумать. И задать, вот в этот момент, когда подышали, голова прояснилась, задать себе, посмотрите что происходит, когда вы боитесь, когда вы в такой панике, либо в сильной тревоге эмоции, да, а вы вместо того, чтобы дышать, вы их блокируете. эта энергия, да, шарик эмоциональный раздувается, давит вам на голову, голова блокируется, голова не может обдумывать, а необходимо... Выдохнуть и второй шаг проанализировать. Да, первое, начать глубоко дышать, абсолютно верно. И второе, проанализировать, а что же происходит в моей жизни, до да, чего я боюсь и как я могу ли я с этим кстати, справиться и как. Вот. Отлично, вот именно такие телесные практики именно избавления от страха, то есть снижение его интенсивности. Еще раз, избавиться от страха невозможно. Можно снизить его интенсивность. Ну, например, там под, подышать, да, еще вариант. Начать двигаться, пора трястись, так, да, вот именно постряхивать свои, ну, потрясти своими конечностями, да, которые, особенно те, которые вот так напряглись очень сильно, замерли. Можно просто подвигаться, можно так сесть и задать себе все-таки, ну, вот потом уже в анализе, да, задать себе вопрос. Так, а от чего меня этот страх защищает, да? то есть какая в нем есть положительная польза, ну, положительная польза, масло масляное, некая сила, да. То есть вот польза страха какая? Он меня защищает. Страх всего всегда от чего-то защищает. От чего, да? Ну, особенно если это такой страх ну, неосознаваемый. Ну и очень классно будет это, если вы ну, хоть как-то начав взаимодействовать с собой, вы задаете себе вопрос. А, а, Откуда взялась вот эта привычка бояться, да, то есть вот, вот вернуться в прошлое, пережить, принять, придумать новый сценарий, перезаписать его, то есть, осознать, э, воспроизвести и отпустить. То есть проработать, не, не, не, не замереть в страхе или, наоборот, не, не сдаться, а наоборот, с ним начать взаимодействовать, им дышать и проявлять его в мир и думать в будущее и в прошлое. Ну, это такой программа максимум. И э, следующий такой финальный вопрос из тех, что я подготовил можно ли помочь э, избавиться от страха своим близким? Да. Ну опять же вот вы помогая им дышать, осознавать свое тело, двигаться да, не замирать и не э, давайте так, двигаться размеренно и плавно да, не суетиться резко и не, Замирать, ну, не, не опускать в бессилии руки и не замирать, не сковываться, а начать очень не спеша в таких вот, вот движениях двигаться и э, задавать вопрос, что ты можешь сделать? Да? Вот смотри, есть страх, есть, ну, как ты считаешь, потенциальная угроза. Как ты можешь с ней справиться? да, А почему, вот такой психотерапевтический вопрос, а почему ты считаешь, что это для тебя угроза? А в чем может быть э, вот в этой ситуации положительный? Смысл. Да? Может быть здесь есть не угроза, а какой-то бонус, какой-то плюс. Давай мы его поищем. Вот как-то так. Вот такие вот у меня для вас э, сегодня были ответы. И давайте так, если у вас есть сейчас какие-то ко мне вопросы, э, то напишите их ко мне в комментариях. Вот, если все понятно, то поставьте мне, пожалуйста, несколько восклицательных знаков, чтобы я понял, что, да, вы поняли мой главный месседж, который. Ну, а давайте попробуйте даже не так, не просто восклицательными знаками, а напишите, что вы поняли, вот как вы считаете, какой был мой самый главный месседж, мое главное послание для вас вот в этом видео про страхи, вот, вот о чем я пытался вам, ну вот этот там час с копейками рассказать. Ну и пока вы пишете, э, хочу пригласить вас на ко мне на кармокоррекцию, на консультации и на следующей неделе я запускаю большой э, курс э, называется поверитель настроения, э, в котором я буду помогать вам научить во время прохождения которого вы научитесь осознавать свои эмоции и управлять ими. То есть вы поднимете свою самооценку, вы станете более эмоционально устойчивые, гибкие, Научитесь проявлять свои эмоции адекватно той ситуации, научитесь слышать эмоции других людей, правильно на них реагировать. И если вам интересно поучаствовать вот в этом тренинге, в таком мероприятии, то ставьте Давайте так, пишите ко мне в личку, либо вот здесь просто в комментариях к этому видео пишите слово "интересно" и я вам в личку пришлю описание этого тренинга и условия участия. Так, а пока что-то, ага, что-то всех, что-то выбило народу стало, пошли работать со своими страхами. Кто есть живой, кто остался тут еще живой? Или все пошли работать со страхами? Ну окей. Хорошо. Пошли работать со страхами, это хорошо. Так, вот Оксана. А, а, народ выбивает и заново подключается. Ну тогда я рекомендую вам пересмотреть, особенно концовку этого а, видео. И напомню, что на следующей неделе я запускаю тренинг по управлению своими эмоциями, называется поверительное настроение. И кому это э, интересно, пишите сю сюда в комментариях слово интересно, либо пишите ко мне в личку, и я пришлю вам описание тренинга. Так, Татьяна написала ну, ага, обратная связь по вот этому вебинару, прямому эфиру, что с главный месседж, что со страха можно взаимодействовать, а не замирать. Да. Так, Татьяна писала, ага, вопрос от а, Татьяны, есть ли какие-то упражнения перед сном для выключения страхов, чтобы они не записывались в подсознание? Конечно, я их буду как раз много давать на, на тренинги «Повелитель настроения» и дыхательные, и телесные, и, ну, и ментальные упражнения, их будет много. Да, их там где-то около 3-4 упражнений разного формата, и я каждый из них, там получается, формат будет какой? Это 4 недели, каждую неделю, 2 раза в неделю большие прямые эфиры, ну, с упражнениями, с теоретической базой, упражнениями, домашними заданиями, и каждый день маленькие статьи, маленькие такие, тексты тоже с упражнениями, с объяснениями. И это в течение 4 недель. То есть, если вам это интересно, просто пишите в комментариях, и я пришлю подробное описание, содержание и э, условия участия. Доступно абсолютно всем, как вы знаете, вот тех, кто хоть как-то взаимодействовал со мной. Знаете, что мои, те, те техники, которые я даю, те упражнения, они крайне простые, крайне выполнительные, выполнимые, но крайне эффективные. Поэтому, кому интересно, пишите слово «интересно», кто хочет начать управлять своими эмоциями. И включимся в этот тренинг «Повелитель настроения». Вот, хорошо. Угу. Ну вот уже уже даже Оксана, вот один участник есть. Отлично. Хорошо, дамы и господа, на этом будем завершать наш прямой эфир. В принципе, я сегодня рассказал все, что я хотел рассказать. И э, до следующих, до новых встреч в прямых эфирах уже на тренинге поверительного настроения э, и в комментариях к постам. А вам хорошей ночи. расслабление, успокоение, отпускание. Э, стрессов сегодняшнего дня. И уверенности в себе. Да, уверенность в себе – это противоположность страха. До новых встреч, прямых эфиров. С вами был Леонид Ирлан. И буду рад вас увидеть у себя на тренинге «Поверитель настроения». Все, всем пока.